«Уаннагари» а также «Клянусь днем» «Ваннагари» Аннагар – это противоположное слову «Лейль». Лейл и «Нагар» это два разных противоположных слова. «Уаннагари» «Ида таджаллая» и «Клянусь днем» «Ида таджаллая» Когда этот день проясняется. Когда он «Таджаллая» проясняется. «Ваннагари» «Ида таджаллая»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 Смотрите. у Что касается того, кто скупился и полагал, что он ни в чем не нуждается. Ля -я -я -я Упаси Аллах от этого положения. Что касается того, кто скупился и полагал, что ни в чем он не нуждается. Истагна. Вот это. Исторна он ни в чем не нуждается якобы. У Вастагна.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 его имущество мало умал его имущество и до рада, когда он не звергнется, его не спасет.